наших, в данном конкретном случае, занимается прототипированием, то есть печать на d ДМах, э э и производственный отдел, где у нас стоят токарные станки, позировочные станки, в основном это, естественно, таких, больше для макетирования и прототипирования, вот, э э то есть, соответственно, в основном это мягкие какие-либо заготовки, и вот на этот костыль сажают, да, по вот сути, этот вот, вот этот протез. Да, обеспечивается да. там три элемента у них. Во-первых, когда глазной яблок теряется, процент э, мягких тканей, которые теряются, значительным, Поэтому происходит деформация области глазного яблока.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 Здесь мы ее внучку ее. ее вот а. набор справых элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография это пустотное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем, сделать. Ничего а, можем наш, сделать. Если у вас будет фотография и модель. Смотрите, вот есть такой же исследуемый СМРТ, который мягкие ткани отображает.